Я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу вам показать, как перевести деньги с FaustPay на TronLink, ну то есть монету Tron. Возможно, кто-то уже умеет, возможно, не умеет, кому-то может пригодиться. Значит, что такое кошелек TronLink? Кошелек TronLink это специальное приложение, где вы можете хранить свои троны. Здесь троны и USDT. Ой, ой да, да. <свят> извините. Значит, что я сделала? Я э, взяла э, номер кошелька, вот эти цифры с э, Трон и все-таки его привязала к фолсат Вот у меня два, будем говорить, варианта вывода трона. Это на Пайер и на Трон и сегодня я хочу показать, как я с Фаусет Пей переводила на Трон Ринк. Значит так, что мы делаем? Мы пишем, нажимаем вот здесь вот, Withdraw, вот, Withdraw, Withdraw. Так. Видите, когда вы только заходите, то у меня здесь стоит биткоин. Конечно, я взяла вариант, когда 4 через 4 часа, чтобы меньше была комиссия. С этой стороны будет меньше комиссия, здесь будет комиссия при переводе больше. Значит, я нажала на эту галочку, где написано биткоин. Выбрала трон. И обратите внимание, у меня здесь стоит пайер. Я опять нажимаю на галочку. И вот второй адрес TronLink. Почему я ей привязывала, что не надо откуда-то что-то переписывать? Просто нажала, да, и все. Теперь, если вы сюда поставите, ну скажем, 10, да, то вам не переведут. Вот именно для этого э, хочу обратить ваше внимание, что минималка начинается с 15 монет трон. Причем надо набрать ровно 15. То есть не надо.. 17-18 у вас комиссия два трона, и их снимут именно с 15, вот с этих 15 трон. То есть вот забрали 15, можете переводить. Значит, поставила я 15, я набрала. И потом сюда, значит, мы вставили тронлинг. Здесь сколько всего? 15. И два трона у вас возьмут. И получите вы в результате и нажимаете сюда. Но сейчас у меня не переведется, потому что у меня нет м -м, тронов. Я уже перевела. Теперь вот еще один момент. Сразу вам деньги не переведут. И вот вот тоже у меня, видите, здесь написано в, в истории, что вот, было пере... вот столько у меня было трона, и переведено 13, то есть я получила на трон линки 13. И это было все сделано вчера. Вчера, но не сразу, ребята. Они хоть и пишут, что 4 часа, но на самом деле проходит иногда больше. Но я знала, что будет долго, поэтому я вчера даже не проверяла. Кальц объяснила, значит, здесь вы сразу ставите трон линк. Во-первых, вот вы здесь выбираете трон. А здесь у вас высветится <coughs> трон линк адрес. Или вы возьмете на самом троне TronLink трон и можете вот этот вот адрес ставить. Если он вас не привязан к фаусу, вот сюда нажимаете копий. Вставляете сюда. Но вот удобнее привязать, чтобы он всегда здесь был. Минималка 15 монет трон. В результате, вот видите, они переделали, что получу я 13, два трона – это комиссия, и я нажимаю «Перевести». Все. Сегодня я зашла в свой трон-линк. Сейчас еще раз зайдем. И, как видите, у меня здесь появились 13 тронов. Теперь с этого кошелька я и могу <coughs> делать майнинг трона. Почему? Потому что с Fawcett Pay майнинг на многих сайтах не принимается. А с TronLink очень хорошо принимают троны для того, чтобы их майнить на разных сайтах. Вот для чего я сделала специальный кошелек отдельный. Ну, надеюсь, я вам все объяснила более-менее понятно, может кому-то это надо, может кому-то не надо, рассказала, пригодилось очень хорошо, не пригодилось просто не открывайте, не смотрите. всего вам доброго, большого здоровья и, конечно, больших доходов.